Здравствуйте! В этом видео хочу поделиться с вами своим способом изготовления спиралек из лент. Многие накручивают ленты на трубочки, заматывают в целлофан и варят их в кастрюле. Или же заворачивают в фольгу и прогревают в духовке. Я же делаю это все намного проще. я попросила чтобы он очистил мне несколько электродов у меня это электроды диаметром 5 миллиметров до этого пробовала делать спиральки на деревянных шпажках обмотанных фольгой но это было неудобно и спиральки не всегда удавались ровными так как фольга мялась мялась под лентой и создавала складочки под ней Если у вас нет электродов посмотрите что нибудь подходящее может у вас есть какие нибудь металлические трубочки или толстые вязальные спицы в общем что угодно лишь бы это было металлическое круглое и ровное по горизонтали Спиральки я делаю из репсовых лент шириной 0,6 см Наматываю на один край и затягиваю нитью. Продолжаю наматывать ленту, чтобы она не попадала друг на друга. Я не стараюсь сразу ее накручивать рядом, а просто пододвигаю ее. Ленту обматываю не до конца, так как мой электрод слишком длинный. И потом такую спиральку делю на три. После того, как все намотали, проглаживаем утюгом под марлей в один или два слоя. Утюг я ставлю на хлопок. Особое внимание уделяйте краям, чтобы прогреть все равномерно. Проглаживаю 3 минуты с одной стороны и 2 минуты с другой стороны. После того, как остынет металл, можно раскручивать ленту. Края ленты, где были ниточки, я отстригаю, так как нить перетянула ленту и она измялась. Вот такие получаются ровные и упругие спиральки. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, смотрите мои видео, а впереди вас ждет много интересных идей и мастер-классов. Спасибо за просмотр!